Всем привет, вы снова на моем канале И накануне Хэллоуина открывается новый режим Темный фронт Есть два режима на выбор Либо играть в составе случайной команды Либо можно создать взвод из пяти друзей и весело провести время в новом режиме и при этом на фарме куча много свободного опыта и кредитов. Так как, например, ежедневная задача состоит в том, чтобы сыграть 5 боев в течение дня, собрать 75 тысяч кредитов. Также есть задачи первой, второй и третьей недели. Например, задача первой недели состоит в том, чтобы собрать 4000 зеленой материи, наградой которой будет 150 тысяч серебра и 15 тысяч свободного опыта. Точно такие же награды состоят на второй неделе. Задача третьей недели — собрать 2000 зеленой материи. Награда 100 тысяч серебра и 10 тысяч свободного опыта. Главная задача этого режима заключается в том, чтобы собрать как можно больше зеленой материи. Она находится в трех источниках просто лежит рандомно по всей карте и выпадает из врагов. На карте расположено очень много уничтоженной техники. Если подкатиться поближе, и они засветятся. Главное, эта полоска над танками противника показывает количество необходимых пробитий для уничтожения. Чем сильнее враг, тем больше выпадает из него материя. Третий источник зеленой материи служ... служат источники. Они случайно появляются на карте. В них хранится большое количество зеленой материи или аномалия. Выглядят они желтым светом. влияет на характеристики танков. Они бывают положительным и отрицательным. Если тебя уничтожают, то ты возродишься, но вся материя, которая у тебя была, исчезнет. Так что играйте аккуратно. Чтобы ее не потерять, ее надо собирать в хранилище. Также можно восстанавливать хпн. Также при доставке зеленой материи у тебя восстанавливаются очки прочности. Вся собранная материя идет за счет команды. Материя начисляется в конце боя и дают столько, сколько собрала вся команда в течение боя. Но если получилось так, что вы не привезли ни одной материи, то он ничего не начислить. Также за материю получаешь уровень, а каждому уровню свой бонус к серебро, опыту и свободному выбору. Какие же бонусы даются при достижении уровня, вы можете посмотреть в ленте игры. При достижении 13 уровня тебе достается уникальный стиль, эмблема и ошибка. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, Удачных на боев и до скорого!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 Never apart Drinking too young Way too much fun Out in the sun Knoring when it's gone yeah. Took you to prom Dance to our song Dance all night long Till the lights come on Come on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 till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good never hook up in my car, driving so far, play your guitar, you